Всем привет! Так, значит, проблема следующая. Печка на Кеа Шума практически не греет. На улице 0 градусов, в машине плюс 10. Значит, какие предположения, что печка забилась? Хочу почистить ее, соответственно, дунуть компрессором. Далее промыть, наверное, водой с лимонной кислотой. Ну, а потом все это нейтрализовать кислоту содой, раствором соды с водой. Значит, что хочу сделать? Отсоединить контур, который идет на печку. Значит, можно это сделать либо здесь вот. Вот они, входящие-выходящие патрубки. Но там неудобно подлазить. Значит, думаю, эти же шланги, соответственно, которые идут с радиатора, вот они здесь. Сейчас покажу. Здесь можно будет скинуть один. Вот он рядышком, второй. Сейчас фиксатор один уже снял. Второй фиксатор скину. Сейчас сниму гофру на воздухан, который идет, чтобы не мешалось все это. Попробую снять. Дальше купил шланг. Вот воткну, поделю на две части, соответственно. Воткну шланг в один и во второй патрубок. И Через компрессор, через пистолет. Один конец опущу в воду с лимонной кислотой. Вот другой шланг. Соответственно, выход также обратно в ведро с водой закину. Ну, все, позже покажу. Все, ребят, проблему нашел. Проблема была в том, что шланги были подключены неправильно. Смотрите, запоминайте. Значит, патрубок нижний. Это вход в печку. Верхний выход, соответственно, обратно в радиатор. Вот, верхний, не верхний, точнее, а входящий патрубок. По нему идем. Он, блин, сейчас объясню. Он подключаться должен на выход с двигателя. Вот, там с движка выходит патрубок. Вот он на него прям пальцем показываю. Здесь он стоит, получается, с левой стороны. Левее. Вот их два патрубка. Вот этот, вот этот патрубок левый, он должен идти на вход. Здесь он тоже слева. Правый, соответственно, выход должен идти вот сюда. И уходит он дальше, вот он, патрубок отойдет и сюда пошел. Вот он. Все. В машине Ташкент греет обалденно. Не забудьте долить обратно антифриз. Соответственно, по-любому будут это воздушные пробочки. Я просто двигал, тряс радиатор. Воздух выходил, доливал снова. Затем, когда устаканилось уровень, завел машину, прогрел. Воздушная пробка вышла, снова долил. Подвигал опять радиатор, саму машину покачал. И все, в принципе, сейчас на уровне. Ну, потом еще проедусь, посмотрю, проверю уровень при необходимости, долью.